Вс ⁇ вторая серия. Всем привет. Первая серия я говорил, вы знаете о чем? Погнали дальше играть в катки и Да, до сих пор не я это один день записываю. В времени время не видите. суббота сегодня. Рабочий. страна странно. Ты Он не не что это такое 7 на 6 вот так можно на бесконечность я по воздуху бежал я по воздуху бежал вы видели О, Блин, эти кнопки ну серьезно кнопки путаешься творчество 12 на 14 ой, мы поигрываем даже если у нас еще будет, они тоже скажут ужас минус одного, и меня забрали его А мне побыстрее как быть. Вот сюда надо оставить. Она даже для чего. Блин. Ну, не буду не просрать. Я тебя даже их убью, все равно ничего не берет. Обнс вся я. Yeah, мы что не сделаем все мы что не сделаем 30 по воздуху делаю 4 да а я согласен с номаном ради этого ставьте лайк подписывайтесь на канал и у меня выпадет видео а не не выпадет Меньше, уже. Пятьсот жетон. На какой мне брали надо собирать? Нет, просто берем, нажимаем. Блин, музыка, телевизор такой шумный. А типа вы знали, мне в школу? Блядь, это карта водителя! Ой, тоже выбрали розу. Да, тоже тащат. А, надо будет 8 раз выбрать. Чтобы мега-мега открыть. Блин! Почему-ка они на меня вдвоём? Когда я на их вдвоём с ними, они уми... Они не умирают, а мы умираем, как твари последние. Опа. 13 на... 13. А я был к этому готов, если что. Я был к этому готов, не на шутку. Что ты мне сделаешь? У меня щит бронированный. кафаре на щит тебе, на еще щит э, на фармике. Надо выжить! Надо выжить! Mm -hmm. uh -huh. Давай! Mm -hmm. Ты мог дострелить, да? Он ну, мне точно убьет, ну, Можно было щит не использовать, но даже не могли. Потому что, да, То есть тогда тут очень долго в этом режиме фармить надо. Давайте надо сюда до, 50, до 40 ставить до 40 и оно кончается моментально. И все. Буду на И Все, еще до катка я. конечно не ну, надо было в пути конечно была тут парня шида я был другом сразу чемпионат я буду с другом проходить сразу говорю я главное в отрывках не запутаться а тут буду влажить. не запутаться в отрывках это а запутаюсь она будет блин а вот сюда дальников надо было да откуда они знают, каких-то брайдеров брать? Да откуда? Как мы дальний, гаде... как тут на ближниках, на ближниках играть? Нереально же. Я манитит только, но я манитит. не так сильно умеет. Блин, у меня все вышло. Если через, И через Белую Таск играл, у меня было, так, что то не было. А не, это лучше было Таск. было Таск вам тут Вы вытаскиваем вот вот этот вот этот плеер вообще нормальный тот плеер еще А моего батьку бы канут или мне показалось И что на моего брата бы канут тут да, можно даже крутиться мы проиграли уже хотя а? на 10 Открылок. Я уже грустно по, болит по, по выражению. Я вот так уже микрофон не сделаю, чтобы еще тише вам было. А, да. а то я так сделаю. <связь> вот так шипать будет. А вот так не будет. даже покрутилась, я знаю всем привет всем ну, я всем привет всем привет привет Просто лади заряди. Что тебе осталось сейчас посмотрим правильно. Ну да правильно. Давайте сюда пойдем здоровый. Итак, выиграем. Да. В Джесси. Да как раз. Да, Джесси. Чтобы обстреливать. Джесси вас взяли бы. Джесси бы взяли. Контер пиком. Пока вообще тут контер пик. Чтобы я стоять, я еще бы тут еще Байрона взяли бы. Извини, это если бы мы скилировали. И только бы хилил. только Байрона. Ой, это ж какой контер пик. Теперь я в знак буду опас. Красть буду кубки на видео опустить. Кстати, вторая серия подошла к концу. Всем ад. Увидимся ну, через минуту-две.